Друзья, доброго дня вам всем. Я Димас, Антон оператор. Вот мы сегодня решили для вас сделать сезонную заготовку. Вот решили сделать за, закрыть маринованные огурцы и помидоры. Огурцы будут домашние, помидоры, к сожалению, еще пока нет красных покупные. Вот, так что сейчас приступим к сборке нашего урожая огуречного. Благо он уже есть постепенно начинает созревать так что пойдем на грядку собирать наши молоденькие корнишончики вот ну такие уже достаточно большие вот. вставлять мы никакой не будем просто собирать так что есть немножко огурчиков как раз вообще шикардос решил в этом году Решили, точнее, в этом году посадить огурцы на большой огород, ради эксперимента, что получится. Ну так, здесь хорошо, не растут, удивлены, но немножко есть. Вот. Тут фасолька домашняя тоже созревает. Ну какой хороший, смотрите, большой получается, прям шикарный огурец. Вроде прошло. Собирали недавно и уже быстро. Вот он красивый, молоденький огурчик. Вот, ну что, друзья мои, набрали мы огурцов, первые огурцы. Это как бы немножко уже собирали, но прям совсем немножко. Вот. Сорвали также укроп нам понадобятся, зонтики. Чесночка взяли, ну лучок случайно, салат вырвали. Так что нам это уходит на скотовочку, чтобы вам показать видео. Огурцы ароматные, вообще самые первые, это вообще большинство. М -м. Домашние огурцы, это вообще бомба. Очень вкусные, сладкие. Главное, не забывайте поливать. Даже в такую дождливую погоду все равно. Воды и много надо. Особенно как жарко. Сейчас они вам все бедные. Ботву опустили. По-любому нужен полив. Так что. Все собрали все специи остальные еще сейчас заберем идем закрывать наши огурцы и помидоры увидимся друзья мои ну вот мы собрали наши овощи и все сопутствующие ингредиенты для нашего маринада для засолки наших помидоров и огурцов огурцы домашние помидоры к сожалению нет не подошли мы взяли укроп только зонтики Листья смородины, можно другие какие-то листья вишни, либо виноград, у кого что есть Чуть специй, лавровый лист, перец горошком, чесночка взяли Нам понадобится лимонная кислота, совсем чуть-чуть Сахар, соль, лучше крупная, серая И уксус Мы возьмем уксусную эссенцию Сейчас все сделаем, разбавим, покажем, как вам это все делается Но для начала начнем, это включим нашу конфорку поехали на четверку мы зарядили вот берем воду обычную подготовленную вот нам надо на две банки банки полтора литровые примерно воды тоже берем где-то полтора литра плюс в кипании еще все остальное литр 0,5 еще Воду берем изначально вообще без всего, просто кипятим, делаем кипяток. Дальше, естественно, у нас тут будет 250 миллилитров воды тоже с эссенцией разбавим. Дальше закладываем в банке наши специи, чеснок, четыре сюда, четыре сюда, лавровый лист, перец горошком, можно взять душистый, кому как нравится. Вот. Туда-сюда разложили. Листья смородины. Четыре, пять. Сюда тоже одну лишнюю положим. Кинем сюда один, вниз сюда один. По два. И по одному сделаем сверху потом. Так, выкладываем наши овощи, помидорчики. Огурцы. Ну, огурцы можно уже так раскидывать. Но кто-то делает аккуратно, раскладывает один огурчик к огурчик. Мы сделаем так же. Аккуратненько разложим. С огурцами поинтереснее, они мелкие. У нас получится как почти корнюшончики. Кладем зонтики сверху. И сюда зонтик все дальше мы разведем уксус возьмем воду где-то 200 миллилитров возьмем уксусную эссенцию обычную нашу советскую российскую везде одинаковая, вот и две столовые ложки без горочки Ну, примерно вот так разводим. Пробуем. Ну так вот десяточка получилась. Девяточка, десяточка. Ну как бы отлично. В принципе, мы все подготовили. Вода у нас в процессе закипания. Все сборы заняли какие-то несколько минут. Вся подготовка. Так что ждем сейчас вода сгипит. Мы зальем потом опять выльем аромат стоит бомбический кстати этот рецепт у нас переходит из поколения в поколение еще бабушка им пользовалась вот видите вода прям точно у нас. Хватило, потому что ничего не выпарилось. вот прикрываем немножко крышечкой и ждем пару минут потом сливаем и продолжаем уже делать наш рассол все прошло 3 минуточки и мы сливаем нашего воду вот аккуратно все горячо Все, добавляем нашу э, нашу эссенцию, разбавленную с водой. Чуть-чуть лимонки. Ну, это не обязательно. Это вот тоже такой рецепт. Прям вот. Буквально. На кончике ножа, как говорится. И добавляем сахар. У нас полтора литра здесь. 7 столовых ложек сахара. 2, 3, 7, и 2 столовые ложки сахара, ой, соли, извините. Вот, соль лучше взять крупную, серую, с горочкой, и нашего закипания, когда все закипит и немножко поварится, 2-3 минуточки, вот, для возглавления, для нас минуты ожидания ну что ребята у нас наш рассол закипел баночки мы простерилизовали до этого кипяточка. у нас все хорошо можно как бы по разному стерилизовать кто как любит но мы вот так просто кипятком простерилизовали у нас все отдало немножко в рассол рассол сделали и обратно залили способов разных не буду о них рассказывать в интернете и... Также бабушка их рецептов очень много миллион. Все это делают по-разному. Мы же просто вот все закипело у нас. Мы убавим на однушечку и будем уже заливать нашим чудным рассолом. Я попробовал его. Шикарен. Просто шикарно. Банка горячая, придерживаем ее. и аккуратно переворачиваем и также заливаем огурцы у нас вот осталось воды совсем ничего Тоже все не течет, все идеально. Так что вот наш бабушкин рецепт нашего соления. Я, если честно, повторял его второй раз. Первый раз, давно-давно в детстве. Вот по такому рецепту первый раз делаю. Мне кажется, все идеально получилось. Все красиво. Запах здесь стоит великолепный просто. Но, к сожалению... Попробовать мы будем только эти продукты через минимум год, потому что они должны настояться. Фишка солений очень хорошая, и советуем попробовать, чем дольше стоят, особенно помидоры, томаты, либо соленые, либо маринованные, год, два, три, это просто волшебно получается. Если вы откроете, ну, через месяц там, да, они будут тоже вкусные там свой вкус какой-то иметь. Но если вы хотите добиться идеального вкуса, это минимум 2-3 года. Это просто будет у вас обалденно. Так что, ну, естественно, отконсервировать консервировать и не забывать о заготовках. Вот, так что пробуйте рецепты разные, попробуйте наш. Если понравится, не понравится, ставьте лайк, дизлайк. Опять же, пишите комментарии. Мы всегда рады. С вами был Димас. Всем хорошего лета. И оператор Антон тоже желает вам прекрасного настроения. Все, всем пока-пока.